Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я очень рад приветствовать в Москве представителей одной из наиболее известных и влиятельных международных общественных организаций Европы, представителей Европейского и Еврейского Конгресса. В России хорошо знают о том большом вкладе, который ваш Конгресс вносит в развитие межконфессионального диалога. Вы Многое делаете для сохранения памяти жертв нацизма, реализуете востребованные просветительские программы. Ваша организация имеет статус участника при Совете Европы и входит в конференцию международных неправительственных организаций при Совете Европы. Это также открывает дополнительные возможности для нашего взаимодействия. На только что завершившемся московском заседании Исполнительного комитета Европейского еврейского конгресса обсуждался вопрос о подготовке общеевропейской программы действий по борьбе с экстремизмом, ксенофобией и антисемитизмом. Мы поддерживаем инициативы Европейского еврейского конгресса в этой сфере и считаем, что ваша работа служат важным дополнением ко всем усилиям международных организаций и структур, нацеленных на укрепление взаимопонимания и толерантности. Готовы внимательно изучить ваши наработки и в дальнейшем учитывать их в практической деятельности. Замечу также, что вопросы межкультурного и межрелигиозного диалога, защита прав национальных меньшинств были среди приоритетов Председательства России в Комитете Министров Совета Европы, где мы в таком качестве выступали в 2006 году. Особо хочу подчеркнуть, что основные российские конфессии занимают активную позицию по развитию межрелиги межрелигиозного диалога, этого важного инструмента в современном мире. И хочу обратить ваше внимание, что в соответствии с действующим в России законодательством иудаизм относится к таким конфессиям, к традиционным конфессиям России. С проявлениями шовинизма, ксенофобии, агрессивного национализма сегодня сталкиваются практически все страны, в том числе и государства с исторически глубокими традициями демократии. Отдельные проявления антисемитизма и выходки экстремистских группировок встречаются, к сожалению, и в России пытаются эксплуатировать националистические лозунги и некоторые маргинальные политические силы. И мы ясно понимаем, какую угрозу нашему обществу, единству многонациональной и многоконфессиональной России, несет пропаганда национализма и шовинизма. И потому борьба с любыми проявлениями ксенофобии, профилактика конфликтов на национальной почве имеют для нас особое значение. Российские правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех инцидентов на национальной и расовой почве. Мы уделяем самое серьезное внимание созданию благоприятных условий для свободного развития всех народов и этнических групп национальных культур и языков. В 2006 году в России образован консультативный совет по делам национально-культурных автономий. В нем представлены лидеры многих национальных общин нашей страны, в том числе и Федеральной еврейской национальной культурной автономии. Кроме того, работает межведомственная комиссия по взаимодействию с национальными общественными объединениями. В рамках этих структур идет диалог с национальными объединениями и диаспорами по важнейшим аспектам государственной национальной политики. Хочу особо подчеркнуть, что финансирование государственной национальной политики в нашей стране выделено в федеральном бюджете отдельной строкой, что является достаточно редким явлением для нашего бюджетного процесса. Хотел бы сегодня остановиться на еще одной важной теме. Россия с большим уважением относится к работе еврейских общин по сохранению исторической правды о Холокосте, других преступлениях нацизма. И, конечно, о подвиге солдат, которые погибли, освобождая Европу от коричневой чумы. История не раз доказывала, что к всплеску национализма, антисемитизма ведет забвение уроков прошлого, попытки переписать историю, посеять семена реваншизма. И потому не может не тревожить появившиеся в Европе, в том числе и в странах Евросоюза, тенденция к ревизии истории по этим направлениям. Попытки подвергнуть сомнению освободительную миссию армии антигитлеровской коалиции, в том числе советской армии в годы Второй мировой войны, объявить преступление нацизма. Например, вызывает откровенное удивление и непонимание некоторые факты, с которыми мы сталкиваемся в странах Восточной Европы, в некоторых странах Восточной Европы. Мы знаем, что отрицание Холокоста в ряде европейских стран преследуется по закону. В то же время, деятельность латвийских и эстонских властей откровенно потворствует героизации нацистов и их карателей и пособников. И этот факт, эти факты остаются Евросоюзом незамеченными. В Эстонии после провозглашения там независимости ни один нацистский преступник не понес наказания. В Латвии ежегодно, 16 марта, с разрешения официальных властей проводятся неонацистские сходки посвященные годовщине создания латышского легиона в афан Мы видим также странную, граничащую с лицемерием позицию некоторых европейских структур по отношению к переносу памятника воину-освободителю в Таллине. И хочу отметить с благодарностью позицию еврейских организаций, Прибалтийские государства, которые прямо, открыто и честно заявили свою позицию по этому вопросу. Хочу выразить слова признательности и благодарности за это. Другой пример. определенные политические силы на Украине пытаются обелить участников организации украинских националистов в украинской повстанческой армии, виновных в массовом истреблении евреев на Украине, абсолютно считаю недопустимым. Повторю, такие попытки чреваты большой опасностью, ростом недоверия и нетерпимости на нашем континенте. Поэтому рассчитываем, что они не останутся без внимания и должной реакции со стороны как государственных, так и общественных структур, в том числе со стороны Европейского и Еврейского конгресса. Я рад, что вы сочли возможным собраться в во России, в Москве. И еще раз одушу вас приветствую. Добрый день.